Это прямой эфир телеканала «Царьград». Меня зовут Юрий Пранько. Здравствуйте, господа. До конца этого часа предметный анализ ситуации в экономике, финансах и политике. Традиционно по понедельникам мы это делаем совместно с академиком Российской академии наук Сергеем Глазьевым. Сергей, Сергеич, рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю начать с одной очень важной, я бы сказал, концептуальной темы. Крупнейшие госбанки России отказываются открывать свои отделения и офисы в двух регионах России – Республики Крым и Севастополе. В частности, речь идет о Сбербанке, в котором заявляют о высоких рисках, если они выйдут на неотъемлемую территорию нашей страны. На днях глава Сбера Герман Греф в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов подтвердил свою ущербную позицию. Когда откроется и откроется ли отделение Сбербанка в Крыму? Если да, то что для этого должно произойти? Если нет, то неужели нет каких-то альтернативных возможностей? Скажем так, дочернюю компанию будет там запустить или еще что-то. Спасибо. А вы чем занимаетесь? Я редактор информационного агентства «Новороссия». Понятно. Ну вот к вопросу об аналитической функции. Вот как вы думаете, почему мы не работаем в Крыму? Мы были там э, э, ну, до всей этой ситуации, до 2014 -го года. Вот ваши коллеги-журналисты очень любят эту горячую тему. Как вы думаете, почему? Ну это понятно, потому что санкции. Но в, я, но, в, в чем ваш вопрос? А вопрос, нет ли каких-то альтернативных форм? Не напрямую я, я, я их не знаю. Если у вас есть, предложите. Спасибо. Нет, у меня но, тоже нет. Спасибо. Ну тогда, о чем, мы, о чем мы говорим, дорогой мой? Цена вопроса... Можете себе представить, что такое цена вопроса для Сбербанка? Это не вопрос вас или меня лично, да? Это вопрос всей финансовой системы страны и конкурентоспособности страны в целом. Поэтому спекулянты, которые эту темы все время поднимают, это люди, которые совершенно не понимают, что лежит на кону. Ну, или они умышленно это все дело раздувают. Нет такой схемы, которая бы позволила нам работать, не попав под там, весь пул санкций. Такой схемы мне неизвестно. У нас, мягко говоря, неплохая служба правовая, неплохая служба комплаенс, и там работают далеко не глупые люди. Таких схем нет. Если бы такие схемы были, мы бы обязательно были там. И в выборе на чашу весов получить весь набор санкций и обречь страну под это, либо э, выйти из Крыма. А в Крыму есть, есть возможность предоставлять финансовые услуги, и там целый ряд небольших банков их предоставляют, для которых нет такой большой опасности, как у нас, да? быть выключенным из международного потока капиталов. Поэтому ну, ответ очевиден, он всем понятен, думающим людям, да, вопрос в том что на этом вопросе очень много вокруг этого вопроса очень много спекуляций но ну, весь вопрос э, цели этих спекуляций оставим их за, за рамками один из главных спекулянтов россии э, рассказывает про схемы санкции севич так есть ли альтернативные формы я цитирую господина Грифа, который сам себе отвечает на вопрос, ну, что их нет. При такой позиции сберегательного банка России, который чувствует себя международной организацией, которая много филиалов за рубежом, которая номер один по ввозу наличных долларов в страну, которая активно играет на финансовых рынках, которая, как известно, международная и наш собственный финансовый рынок тоже полностью открыт для движения иностранного капитала позиция понятна. Значит, если бы сберегательный банк работал внутри России, ну, как, допустим, и Японии работают, из которых возникла мощнейшая региональная система японских банков, поддерживающая свою промышленность, не было бы проблем. Но У нас Сбербанк э, не особенно так кредитует инвестиции промышленных предприятий, вообще его мало заботит э, обрабатывающая промышленность, э, кредитования инвестиций для реального сектора, его больше заботит комфортное существование на международном рынке. Поэтому вопрос, на кого работают наши сбережения, нашего населения, он нетривиален. Казалось бы, в учебнике написано, что банки призваны заниматься, как финансовые посредники, трансформацией сбережений в инвестиции. Вот если мы проанализируем с этой точки зрения портфель Сбербанка, так же, как всей нашей банковской системы, то выясняется, что не работает совсем не так, как должно быть в учебниках. Что, вообще говоря, для государственного банка вдвойне странно. Ему никто не ставит никаких задач с точки зрения выполнения этой главной функции финансового посредничества. Берешь сбережения, трансформируешь их в инвестиции, в развитие экономики в соответствии с перспективными направлениями экономического роста. Этого ничего нет. Ну, Гриф вам есть... может сказать, а у нас чистая прибыль. Да, триллион. у нас не вообще банкиры говорят, что вообще не дело банков кредитовать инвестиции. Они вообще живут в международном финансовом обороте. Они присутствуют в советах директоров крупнейших западных банков. И вообще наша банковская система, включая государственную, что интересно, mm -hmm. по сути вместо того, чтобы трансформировать сбережения российских граждан в инвестиции, в значительной степени эти сбережения трансформируют спекулятивные операции с долларом. То есть они являются частью мировой системы. Отсюда и такая позиция, что нам важнее репутация за рубежом, чем выполнение своих Быть своими там, нежели своими здесь. Но Альтернатива есть, конечно, но придется вообще без банков обходиться. Вот цифровые деньги, как известно, президент много раз говорил о том, что необходимо развивать цифровую экономику. На встрече глав государств Евразийского экономического союза была принята дорожная карта цифровой экономики. В том числе это направление касается и введения цифровых денег, которые в отличие от обычных денег привязаны конкретно к обладателю. Их видно, их нельзя украсть, цифровые деньги, если мы их имитируем для каких-то целей. 100% они будут для этих целей использованы. Если мы создаем цифровые деньги для инвестиций, их нельзя будет украсть и направить на валютную биржу, на покупку долларов, так сказать, чем любят наши банки заниматься и так далее. Они будут работать в интересах экономики. Поэтому при таких банкирах и при такой банковской системе, которая по сути является у нас насосом, который откачивает деньги из реального сектора в спекулятивные за границу, нам лучше переходить на цифровые деньги. Нам такие банки которые не работают как финансовые посредники для кредитования инвестиций, просто не нужны. То есть вы хотите сказать, что рано или поздно мы можем отказаться от услуг вот этих господин? Ну, для Крыма другого варианта нет. Он же исключает работу Сбербанка в Крыму. Значит, Крым является идеальным сегодня полигоном для введения крипторубля, так называемых, цифровых рублей, которые будут создаваться для компенсации отсутствия государственной банковской системы в Крыму. И я вас уверяю, что по цифровым рублям процентные ставки будут не 8, 10, 12, 16, угу. а они будут 2-3% для конечных заемщиков. Потому что мы будем уверены, что цифровые деньги, которые мы создадим для крымской экономики, будут работать для обслуживания крымских инвестиционных проектов, для пополнения оборотных средств крымских предприятий. И дальше растекаться по всей стране. Для конечного заемщика они будут обходиться в 2%. Цифровые деньги не нуждаются в банках, поэтому мы обойдемся без ростовщиков. Если у нас государственные банки сегодня имеют самую э, большую в мире маржу, где увидели видели государственный банк в мире, у которого маржа 6-7%, у которого процентные ставки по э, кредитам превышают э, уже э, самые спекулятивные, слаборазвитые страны, где э, считается неприличным иметь процентную ставку в реальном выражении за минусом инфляции больше 2-3%. У нас она заскаливает за 6%. То есть наши банковские системы стали ростовщиками, которые высасывают деньги из реального сектора, собирают деньги у населения, но не для того, чтобы вкладывать в развитие, а для того, чтобы играть с этими деньгами. Сергеевич, а я все-таки вот дожму этот вопрос. Так может Сбербанк прийти в Крым и в Севастополь? <середко> Если <середко> вы скажете да, то Он... вот это тема, на которую пеняет Греф, да, что, дескать, у нас санкции, введенные новые санкции, могут дестабилизировать всю финансовую систему России. Понимаете, вот есть такое высказывание, может, я уже приводил, его приписывает Черчилли, Кто выбирает между войной и позором, позор, получает и позор, и войну одновременно. Вопрос, когда американцы применят санкции к нашей банковской системе, лежит на их стороне. Сегодня они говорят, пойдете в Крым, применим санкции. Завтра они скажут, будете кредитовать оборонку, применим санкции. Потом они скажут, не будете значит, разрешать нам покупать все, что мы хотим в России. Значит, применим санкции. Понимаете, так вот они нас берут за горло, и мы, боясь применения санкций, значит, постоянно э, сливаем, грубо говоря, наши национальные интересы, наша задача, как бы э, по нам не ударили санкциями. Но для того, чтобы избежать этого риска, надо, чтобы государственная банковская система просто ушла от долларов, избавилась от долларов. Зачем Сбербанку доллары? Зачем открывать граждан счета в долларах? Это что у нас, филиал американского кодбанка? Мы не отвечаем за сохранность сбережений в долларах. Завтра у Сбербанка заморозит долларовые активы на кор-счете в Нью-Йорке. И где мы останутся наши долларовые сбережения? Вот о чем нужно думать. Уже три года идет война против России. Три года вот эти санкции. Три года нам угрожают. Мы заморозим, заморозим ваши счета. Они вполне могут заморозить валютные резервы. Они могут заморозить валютные активы наших коммерческих банков, прежде всего государственных uh -huh. банков. Они могут отключить SWIFT. И мы вот так рассуждаем. Нет, мы будем слушаться этих заокеанских э, э, начальников. Как бы они против нас не применили санкции? Но мне кажется, что в данном случае важнее личные санкции, чем санкции Сбербанка. Ведь эти господа очень боятся личных санкций. Они боятся попасть в тот самый санкционный список США, о котором много говорят после принятия последнего закона на эту тему. Ведь да. там прямо сказано, что все первые лица, работающие в государственном секторе, работающие в правительстве, в органах власти, приближенные к руководству страны, включая крупных бизнесменов, должны теперь быть подвергнуты со стороны американских спецслужб контрольным проверкам, будет собираться информация, так вот эти господа больше всего боятся попасть в этот список. Я вас уверяю, что далеко не все государственные чиновники окажутся в этом списке. Будут только те, кто американцам не нравится. А те, кто выполняет послушные их указания, их в списке не будет. Это будет mm -hmm. очень хороший критерий. Почему один начальник Государственного банка попал в список, а другой не попал? Значит, почему министра, допустим, какого-то ведомства попал, а начальник Центрального банка не попал? Да? Это вот будет четкий камертон точнее индикатор, значит, где американская агентура находится в наших органах государственной власти, кого они прикрывают, а кого они пытаются, так сказать, дискредитировать и э э э отодвинуть <с как можно дальше, сделать их невыездными, нанести ущерб максимально. Поэтому мне кажется, эти господа боятся личных санкций. Если бы они боялись санкций против организаций своих, они бы предприняли шаги для того, чтобы обезопасить в данном случае вкладчиков Сбербанка рекомендовать им выводить как можно скорее свои сбережения из долларовой зоны, прекращать операции в долларах, в том числе кредиты в долларах. Вы сколько было из-за долларовой ипотеки, а, сколько было разрушено семей, да. сколько да. людей, по сути дела, лишили сбережений и лишили жилья. Потому что мы не контролируем покупательную способность доллара. Более того, мы не можем гарантировать нашим гражданам, что эти доллары не будут арестованы, заморожены и вовсе даже изъяты. Мы потом будем компенсировать эти потери, да? но, наверное, в пределах только того гарантийного Страховки. минимума. И то страховка, может быть, и не подпадет, это, кстати, большой вопрос. Поэтому уже можно было давно за эти три года провести работу с вкладчиками, постараться убедить вкладчиков отказаться от долларовых сбережений, мотивировать тем, что мы не гарантируем их сохранность, и уж точно отказаться от кредитов в иностранной валюте.